Короче, я вот этого человека благодарю, ему спасибо. Привет, с вами Дарк Кинг, мы будем снимать с вами прохождение Майнкрафта. И, короче, мы погнали! И, короче, в этой серии, конечно, позапрошлой серии, потому что другая часть не записалась. Ну, там, в принципе, мы мало всего сделали, и тем более, ачивку мы одну получили. Так, вот. Отправитель, ну, типа, вы убили Гаста своим же фаерболом. Ну, это было, кстати, ну, просто. Война... Окей, это было уже непросто теперь. Погодите-ка. По... А почему я это не создал? Господи, у меня что, железа мало? Ну ладно, мы еще хотели колбочки с вами сделать. Кстати, мы их сейчас и сделаем. Да. В принципе, неплохо, мне кажется. У нас получается... Мы, в принципе, там сделали мост, потом мы увидели два джа... Ну, данжа. Ну, короче, это. Я помню эту серию, который меня столкнул с прям в лаву. Это было прям смешно. Это было круто, на самом деле, серьезно. Господи, что это сейчас было? Окей! Курица, Ты чё делаешь тут? Рядом с моей собой. Ладно. Я этого не видел. Так. А, нельзя так. Ой. Порошок. Порошок. Короче, сейчас буду убивать этих говнюков. Их много. Поэтому пойду-ка я вот так. У них же 50 жизней, Я что, с ума сошел? Хотя бы деревянный меч сделаю, блин. А то это... Хотя можно даже каменный. Я же этот. Нормально все делаю. И, кстати, еще и у нас хорошо то, что... Много палок. Да. Пять уронов. Окей. В принципе, можно даже эндера-дракона с помощью этого убить. Ну, в принципе, ладно. И еще снова 4 хлеба. Ну, чтобы уж точно. Хотя даже можно 5 или 6. Потому что все может быть. Так. Окей. Давайте шестерку. Это лучше нужно надеть шипы. Потому что если он меня ударит, то он меня хотя бы не с первого раза убьет. А он, я вам скажу, он очень сильно дамажит своим этим топором, поганым. <свистит> я пока что подождал, пока этот портальный звук. Ну, короче, я сейчас вам снова скажу. Он... Так много наносит, прям пипец. Без брони он где-то наносит почти что все эти, и у тебя просто остается пол хп, и все. И это очень сильно жестко со стороны разработчиков. Это прям жесть, на самом деле. Да. Так. Вот мы даже портал увидели его изучили, короче, ну, как изучили, просто это проверили и ушли. И, ну, кого это волнует? Так, мы еще даже еще и там алмазы этот, какой алмаз, блин, золотой. Господи, что это в А могут подойти эти стержни нефритов после торговли с Пеклинами? Вроде бы. Мог. Или нет. Вроде бы мог. Ну, короче, такая типа развилка у меня получилась. Между вот этим и там еще есть. Тоже такой же данж. Только я не понимаю, он что, прям прям в этой скале или в той? Ну точнее. Я не так все рассказал, господи. И снова три эндермена. Мне неохота их убивать. Потому что я их не хочу. Я хочу этих Собачьих Убивать Которые 50 хп Где они эти? Где они? Господи. нет серьезно где-то тут есть блин мне так страшно будет если что я буду орать на я вас предупредил если он нет там в принципе нормально ох Как? Я не понял. А как он меня убил? Блин, короче, я понял, где находиться. Блин, мне нужно... скорее, поскорее Иди, отсюда, Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. иди. Идите нафиг нормально хотя как нормально не нормально господи мои вещи там а -а -а. я хочу быстрее быстрее прям очень сильно быстро до туда скачить прям жестко быстро потому что там мои вещи господи хорошо то что там не все мои вещи а то я бы просто сгорел и все И короче вот как-то так. Сейчас время ага, почти что 6. Это плохо. Так. Но не буду говорить, почему это плохо. Ладно. Так. Угу. Я пока что молчу. Помолчу пока что. Нужно. Нужно, смотри, отточиться. Где этот гребный пиглин? где эта фигня. Он там прям, он прям там. Я не знаю. Серьезно, где он? Да не орите вы твари. Погано. ну а где я не понимаю где он он что прям в этом этаже что ли находится я просто не знаю но мне нужно знать дайте знак Господи. Я это буду копать с... туалет. бля. Мне придется крепость ломать. А это будет плохо, наверное. Да господи! А -а -а! Бесят они! пофиг на них господи да где они такое чувство как-то они уже все на меня уже все бегут прям да куда я падаю господи нельзя просто пропаркурить Поем. И все будет хорошо. Так, окей. Ладно. Обследуем тогда в этом здании. Там, короче, есть тоже. Угу. Правда, я не знаю, как там обстановка. Нормальная или все тоже так же? Хреновая. Это правда. <свист> и где эти твари? М и, конечно же, они внутри. Или их там вообще. Это есть, есть, есть. Конечно же есть. Но, господи, почему я не взял? Господи. Ладно. Будем тогда проехать на ту сторону. Чего и нет-то? В принципе, можно же. Меня, да, ограничивает. эта фигня. Понятно. Так, погнали. Реген, это хорошо. Угу. Я хочу просто проверить, это все. И все, в принципе. Да. Ну и показать, что я тут, в принципе, сделал. Ну, и на этом все, в принципе. Видео. Так. Вот так я сделаю, чтобы не поджариться. <coughs> Господи. один багровый лес что ли блин они надо мной издеваются или что господи чего чего это что я не понимаю я понимаю... А. Есть такой огромненький вопрос. Почему я не взял блоки? Господи... Помирает что ли? Ну, в принципе, это такое видео, в принципе... Да. -а -а. Давайте-ка еще есть камни эти разрушим хоть чтобы какая-то цель была. Так пока что все норм. Окей. Нормально, нормально, вообще прям мало вообще, пепец, прям мало, так погнали, так, ладно, тогда давайте-ка обратно, даем обратно, почему тут так много огня, господи, бесит же. Ой! А как я и не поджарился? От того никто не поймет. Там же не было главы. Майнкрафт. Ты чё? Тебе нужно исправляться. Господи. А тут, в принципе. Ну да. Вот сюда. Окей. Угу. Угу. Че их там не было? Ух, срани. Вот эти срани, они только серьезно дамажат. Просто пипец. Давайте, давайте. Бежим. Бежим. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте-давайте-давайте-давайте! Заодно и меняй. Окей... Да, да. да блин, он сдохнет... Видимо, нет... Давай... Будешь вообще убивать? Как? Но видимо нет, он не хочет меня убивать. Алё, ты чё? Господи, ты куда? Он меня троллит? Господи, столкни его просто туда, ПЖ. Боже, давай, будем работать вместе, веселиться будем, давай. Блин, ладно, короче, сейчас поумно как-то сделаю. Все, их оба уже не будет, а их всего три. Ну, короче, обороне хороший хороший. Да, хоть что-то за видео сделали. Да, хорошенькая. Так, убили этих двоих. Да. <клёп> <клёп> ну и все, но ну, это в принципе можно сказать десятая, но это девятая. <клёп> Будет серия, поэтому вот так. Будем там заканчивать. Скажу потом, почему. Я уже чувствую то, что я уже Прям задерживаю вас Да Поэтому Скоро будем кончаться Так А, оттуда вот. <клев> Сон, забываю Как обычно Прыгаем вот так, так <клево> Господи Это что сейчас было? Вообще, в принципе. Вот. А, -а, а! Больно. Ну, кстати, было... Прикольно. Ты что-то делаешь, а? Слышь? Иди обратно! Иди обратно, господи, ты что-то делаешь Кто из нас борзи? Кто из нас борзи, а? Я э, э, лютая. на нафиг, на, нафиг, на нафиг. Ха-ха-ха. нам понадобится? Поэтому давай-ка сюда. Так. Очень одна, но в принципе нормально. Три зельки получится. Огнестойкости. А, редстоун же, чтобы еще и усилить вроде бы опорах, чтобы это можно было бросать. Но зачем нам бросать, если... Хотя, если я буду... А нет, лучше не бросать. <свяк> Потому что лучше пить, чем бросать. Да. Это немножко прозвучало как-то странно. Ну, ладно. <свяк> В принципе, уже первый ингредиент есть. Идемте, ка туда-домой. Кстати, красивая луна. Ну, короче, как-то так. Спим. И спим. <св> Все. <св> <св> <св> ну, короче, с вами был Dark King. Всем удачи и всем пока!